Блять, кто встал там, идиот, ребята, мой. Справа? Кто-то стрел, да. Я не мог пройти, короче, Не, ну если бы я знал, что ты будешь туда отходить, я бы отошел, как говорится. Так, у меня, знаешь, таких я наушниках играю. Я буду представить. На аэропорт скид. С аэропорта. А, нет, у меня все намного лучше. Плантроникс под PlayStation специально. О, oh, у меня сэробата, короче, <laughs> Жесть. Знаешь, мне, мне надо где-нибудь найти на глок <laughs> скин. Ой, я его убил. Блять, ну это все, это слив, угода, нахуй. Нет, нет, нет, это не слив, это не слив. Ты, я даже убиваю? Эй, отдай бот! Это моя ВП. Ладно, это, это твоя ВП, бот. Ты видел, что я сделал? Почему я так на своем не могу? Э, почему я так сейчас не это, ну... Вот я смотри на первом месте кто из-за меня. А, вот. Нет, ты посмотри, я даже сейчас убил. Вот и все. Я говорю, мы можем Это затащить. Блять, какого, наверное, там стоит. Ты чё? А, фу, я думал ты в него попал. В своего я попал. Вова, сейчас право пойдет, вова. пока нету давай короче я вот здесь посмотрим ты там смотри они походу б вообще не используют как базу Пиздец, да, саны уроды как они играют а? Я яхай это ему прописал нет нет блин <laughs> трое 50 достиг Да блин. Месть станы, пистолетный. <звучит> Не прыгай, так точно же, лежать, я видно. Быстрее за бота берись. Бот уже бот, банан. Но. Пиздец, я. Я. Ты видел вообще сейчас? Я со спины Боже. просто двоих расстрелял. Охренеть. <смех> а, бон, е Горько, не у, а? у меня все время запись стоит. <смех> равиль, Равиль, Равиль, не стой. <смех> Пожалуйста. Так, макку карача, карача. Мак Хоть прям весь матч бери и это вставляй, даже трезать ничего не надо. Понятно, просто пиздец. Пиздец! Думал, идиот с ножа попадешь, да? Все, пошли на Б. Это Б. Это Б. говорю, и там так, уже я есть. Стал. Я кого? <связь> Супер тактика, жесть. Так, минус 58, чувак. Да нет, я не смогу. Вот, в двери, чувак. Да нет его уже, он уже ушел. А справа я нет. Не, я не пойду. Как у него бомбить, ты бы слышал? Это классно, когда у него Кто бомбит-то? Он орет. Покидал! No! Так. Какой, какой? Оранжевый? Ты ⁇ баный дебил!